Наш эфир продолжает программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Давайте мы, наверное, начнем с Европы, потом так, через Ближний Восток и потом уже на нашу грешную землю. А когда я говорю о Европе, я имею в виду, что происходит в Евросоюзе. Поэтому, да, союзе. на самом деле там происходят очень интересные вещи, но того, чтобы понимать их, надо немножко уйти в историю о том, а что же такое Евросоюз. А значит, по если смотреть сказать, по, по внешней пропаганде, то Евросоюз создан для того, чтобы Европа э, тоже стала таким большим государством, как Соединенные Штаты Америки, что там было сказать, вот, там много разных стран, принимало участие что вражду снять между французами и немцами, там, так сказать, ну и много чего другого. А, на самом деле эта а, идея родилась в а, значит, коридорах Комитета Государственной Безопасности Советского Союза. А, документы все есть, господа, не нужно верить мне на слово. А, документы все найдены, сфотографированы, украдены из значит, архива, ЦК партии, архива политбюро ЦК партии значит, Буковским, Владимир. А, значит, частично они опубликованы в его книжке, в последней книге, вот, которая долго не выходила по, на английском языке. По-моему, это называется, по-русски не помню сейчас, процесс, значит, э, э, значит, Moscow процесс или Кремлин процесс. Я вспомню точно название и, и скажу. А московское дело, наверное. Вот так что-нибудь. Значит, а, родилась идея это следующим образом. А, как нам захватить Европу без того, чтобы. Сказать, вступать в конфронтацию с Америкой. Европу-то они могут захватить, но с Америкой никто драться не хотел. И кто-то подал гениальную идею, а давайте мы, так сказать, пропагандировать объединение европейских стран для того, чтобы, значит, они создали некое, так сказать, правительство свое, которое управляло бы под всякими красивыми лозунгами. Значит, вот так сказать, территории Европы, а потом мы туда залезем либо как члены, либо каким-то другим образом, кого надо убьем, кому надо подкупим, кого надо, и де-факто захватим Европу. А я думаю, что так сказать, может от них, может быть, параллельно с ними началось некое движение за то, чтобы установить мир на территории Европы, потому что оттуда последние так сказать, несколько войн мировых войн а, исходили. И вот в таком симбиозе между Комитетом Государственной Безопасности и людьми, которые хотели глобализм так называемый. То есть им им очень нравилась идея того, что сначала вот на какой-то территории Европы, а потом расширяться, и вообще потом до всего мира устроить одно правительство. И тогда с их точки зрения не было бы войн, не было бы человека-человека, и все бы в этом, так сказать, кошковом доме прекрасно бы жили, любили друг друга. Целовались бы в засос и ни в коем случае значит, не ссорились. А, как мы знаем, оно так не происходит, особенно, когда значит, есть одно правительство, то вот сегодня оно хорошее, а завтра оно очень хорошее, а послезавтра к нему действительно захватывают некие, так сказать, ребята, там, называете их, там, Советский Союз, КГБ, называете это как угодно, называете это Берни Сандерс, называйте это Че Гевара, и тогда, так сказать, в общем, что называется, кроме как земного шара, больше некуда убегать, потому что на всем земном шаре будет такая справедливость концлагеря, тюрьмы, то, что мы говорили э, в России, когда тебе поклевают дают, электричество бесплатное практически, за жилье тебе платить не нужно, но так сказать, и медицинское обслуживание абсолютно бесплатное. Вот. А ты даже на руки получаешь на сигареты там и на проезд на лифте, ездить туда-обратно, какие-то деньги, которые ты можешь использовать, но ну, из тюрьмы выходить права не имеешь. То есть, такой ну, так сказать, нормальный мир, в котором всего превратилось в тюрьму. А... Значит, так как делали, потом Советский Союз так сказать, начал разваливаться, и как бы так сказать, временно КГБ не смогло курировать этот проект, и проект стали проводить то, что мы сегодня называем, так сказать, такие светло-розовые, то есть слюнявые розовые ребята и девчата, которым очень хотелось, чтобы, значит, вот как кот Леопольд, вот давайте жить дружно, ребята, а жить дружно, с их точки зрения, для этого нужно было делать очень простую вещь. Забирать деньги у тех, кто их зарабатывает, и отдавать деньги тем, кто их не зарабатывает, для того, чтобы все стало очень хорошо, и не было бы такой разницы между богатыми и бедными, я это говорю. А, причем они не имеют в виду миллиардеров, так сказать, да, так сказать, понятно, миллиардеры, как только у тебя получился первый там миллион или два миллиона, сразу стал плохим человеком, моментально, неважно, ты изобрел лекарство от рака, или сделал какой-то продукт, который всем нужен, или какой-то сервис, который полмира пользует, там, Apple, я не знаю, там, что-то такое, да, не без значения. заработал первые там два миллиона, бум, автоматически стал ужасным человеком, с тобой надо бороться. В основном бороться надо тем, кто не, не заработал, неудачник и завидует тебе за это, тебя ненавидят И поэтому, как только у тебя стало намного больше, чем у них, они стали тебя ненавидеть. А Теперь значит, перейдем конкретно к построению значит, вот Европейского Союза. А, значит, все сделано следующим образом, что несколько стран, там Германия, Франция, Англия, ну, скажем, так сказать, там, Дания, Швеция, Норвегия, или не знаю, Норвегия, я не помню, кстати, Норвегия, чем, если нет, забудем про Норвегию, не помню про нее. А, значит, вот эти вот страны, они находятся на, скажем, в северной части Европы, вот от центра к северу, они производят, особенно Германия, достаточно много, у них остается достаточно много на развитие, вот вместо того, чтобы вкладывать это в свое собственное развитие, в свою собственную социалку, а, значит, они придумали, что они будут эти деньги передавать в страны, которые более бедные и которых они хотят притащить в вот это вот единое мировое руководство, будущее. Ну, как их уговорить? А сказать им, а ребята, давайте мы вам, так сказать, вам нужно 100 миллиардов. а за 10 лет мы вам сейчас перекачаем 100 миллиардов, так сказать. У вас там что-то проблема, Агита? Но... За это, за это, за то, что мы даем вам деньги. Будет следующее. Две вещи. Первое, вы будете подчиняться всем распоряжениям из нашего руководства. Мы посадим его в Брюсселе. Вот, чтобы они не сказали, вы теряете, так сказать, теряете валюту, теряете независимость, теряете практически а, свое право на внешнюю так сказать, деятельность какую-то только внутри значит, всего Евросоюза. А второе, что вы теряете, это мы вам скажем... Какими промышленностями и какими заработками может заниматься, изготовлением, чего и прочее, а какими нет. Например, там вот у нас Польша будет ловить рыбу. Поэтому мы там, так сказать, странам Балти Балтики запрещаем ловить рыбу. Страны Балтики, как, а как мы без рыбы? А не волнуйтесь, мы будем давать много денег в уже за больше, чем мы бы заработали рыбой. Значит, ну, ладно, так сказать, весь флот пошел, что называется рыболовецкий, под, под нож, а, люди перестали работать, а зато стали получать деньги за неработу. И так происходило совсем. Вот как Сталин придумал когда-то в Советском Союзе, в одной республике производили колеса, в другой шасси, в третьей собирали, в четвертый там мотор, в пятой там гвозди. И практически ни одна республика не могла отделиться, потому что у нее тут же ухнула бы промышленность. То, что произошло в начале 90-х годов в Советском Союзе. А по этому же принципу делался а, и а, значит, Европейский Союз, а именно в одной стране делалось одно, в другой – другое дети, а потом где-то совершенно в шестой стране собиралось. Поэтому вот когда Англия сказала, что мы хотим уйти, и проголосовала за это. А то был полный ужас того, что одна страна всего, еще не расположенная даже на континентальной части значит, Европы, хотела уйти, и то они два года не знали, как расцепиться. И только, так сказать, просто волей, что называется, народа, и Джонсон просто разрубил этот самый городе узел, и они ушли. А, значит, 15 лет. Существуют страны, более, ну, там, Греция, там, Португалия, Прибалтика, там, какие-то еще, их там всего, по-моему, 15 стран, 15 лет, 15 стран, да, а, которые получают дотации, за ничего не делали, часть этих дотаций идет как долг проценты, честь беспроцентная, часть вообще их подарок, просто вы пришли к нам, мы вам сделаем подарок, чтобы вы встали под наши знамена, под наше командование. Но уйти так просто у вас не получится, потому что мы вам сейчас развалим всю вашу промышленность, и будете вы придатком какой-то другой промышленности, там немецкой, датской, там итальянской, на севере Италии существует. и Итого, все государство построено на том, чтобы отнимать у тех, кто зарабатывает деньги, и передавать тем, кто деньги не зарабатывает. Неважно, не зарабатывают не потому, что не хотят, или а потому, что их поставили в такое положение, при котором им не на чем больше зарабатывать деньги. Вот это вот вся была идея. А люди, сидящие в Брюсселе под названием Чиновники, они занимались тем, что они перераспределяли. А как известно, тот, кто перераспределяет, тот, кто делает тендеры, там, всякие так сказать, и, и договора и тому подобное очень хорошо живет, и поэтому вся бюрократия значит, и, значит, еврейского и Европейского Союза превратилась в такую номенклатуру. Серьезные ребята там, с самолетами, дачами и тому подобное. Ну, может, у них не напрямую на них записано. Ну, как там в России, как, как в Украине там, и тому подобное. А, значит, миллиарды никто из рук выпускать не хочет, а Англия взяла и ушла. И поэтому в бюджете значит, Европейского Союза Дырка оказалась 15 миллиардов долларов в год, либо 13, либо 15, я могу ошибаться здесь, а, евро, который Англия вносила, а потом они там перераспределялись. Но программа такое количество написано, что все, перераспределялось и денег даже не хватало, а сейчас без этого просто хана. Кроме того, 4 страны, а Дания, Швеция, ба, Ой, выскочило из головы еще две. Четыре страны, которые производят. а Плюс Германия, так сказать, не соединившись с ними, но с теми же самыми идеями, говорят, что мы больше одного процента от своего валового дохода давать в общую копилку будем и запретим тратить их на то, чтобы давать дотации в значит, малые, малые и нищие якобы государства. 15 лет даем дотации, должны уже давно были давно вырасти. А они не выросли просто потому, что Брюссель не давал им вырасти. Ну, в общем, значит, с одной стороны... А существует государство, которые требуют, продолжайте нам давать, потому что вы нам разрушили промышленность, а теперь нам нечего кушать. И если вы, так сказать, не дадите, то мы, вообще общем, взбудуемся. И здесь страны, которые говорят, мы больше не можем вам давать. Значит, почему все это произошло? Трамп заставил, значит, большинство этих государств платить в НАТО. Они то, того вот там чуть-чуть тратили на свою оборону, говоря, а, американцы нас защитят, лучше мы досталку будем это тратить, да? И тратили там, так сказать, пару процентов своего гросс это огромные деньги, да, тратили на свою социалку и вот на перераспределение. А сейчас они вынуждены платить в НАТО 2%. Вернее, платят они не в НАТО, а в перевооружении, но денег этих нету. Плюс еще 1% по договору должны платить, так сказать, для всеобщего. Для того, чтобы ими руководили, ими говорили, как себя вести, что делать и тому подобное. То есть, для того, чтобы они вставали, так сказать, под, под козырек, значит, они платят 1%. Итого 3% уходит. Больше им взять неоткуда. И нечего. Значит, и тут Трампушка, значит, повлиял на, на происходящее. Значит, и там бунт. Вот сейчас только что проходила бюджетная сессия значит, этого самого Европейского Союза. А у них такое правило, что значит, большинство голосов решается, а большинство тех, которые хотят получать от богатеньких денег. Вот. Опять, я не говорю, что сказать, они не имеют права. С ними такое проделывали, что они вообще право имеют на все, что угодно. Но богатенькие, перестали быть богатенькими, у них нету. И вот настал тот самый момент, который, так сказать, называла Маргарет Татчер, когда, значит, вот чужие деньги кончаются, начинается очень плохо. Социализм кончается, да, и начинаются конфликты. И там сессия началась с того, что в течение пяти часов, значит, орали друг на друга представители значит, бедных стран и богатых стран. И те, значит, причем сессию закончила руководство, Потому что, ну, первая половина, да, да. Потому что были прецеденты, когда люди пошли уже сжимая кулаки друг на друга, то есть богатенькие на бедненьких, бедненькие на богатеньких, а чтобы не дошло до потасовки, значит, остановили, остановили, устроили два часа перерыв, со всеми поговорили, все вернулись обратно, и вот после того, как они вернулись обратно, до утра. Они сидели и ни до чего не договорились. На завтра снова новая сессия, все пришли так сказать, с глазами опухшими, охреневшие уже. Вот Начали снова общаться, опять ни до чего не договорились. Потому что у них прям противоположные идеи. Одни говорят, да ну давайте мне ваши деньги. А другие говорят, нам самим мало. Вот. но еще интересно, что председатель значит, Европейского Союза, который не в бюджетной комиссии, а значит вот а, как бы надстройка брюссельская над, над всеми этими странами, сказал, что да если даже говорят, мы еще посмотрим, может вообще не будем выставлять, если нам не понравится иметь бюрократа в номенклатуре, не понравится, чего такое, значит они там понаписали в своем бюджете предложения, мы может вообще даже не будем ставить на голосование. То есть, иными словами, заканчивая так сказать, эту тему, там происходит то же самое, что происходит, когда Ленин говорил «верхи не хотят, низы не могут». Или наоборот. Низы не хотят, верхи не могут. Низы не, не могут без этих без дотации, без денег, а верхи у них уже больше нет этих денег, чтобы давать. Вот и вся ситуация. И я подозреваю, что очень. Ну, сейчас они это дело разрешат. И разрешат, я думаю, все-таки найдут какие-то деньги, какие-то возможности выдает немножко еще там, из Германии, из Франции, из Северной Италии, я не знаю, там да. у Дании на самом деле производства мало, но у них есть нефть. Поэтому, так сказать, какие-то денежки от них. Там, Швеция только что вылезла из социализма в очень плохом состоянии, еле-еле-еле поправляет свои дела. Ну, и приняла, сколько она, там, миллион или полтора миллиона беженцев они приняли. Там города горят. Им нет в разговоре. Надо полицию нанимать новую, так сказать. Надо что-то делать с этим. А им говорят, отдайте, предупредите на то, что происходит у вас в стране, отдайте деньги дяде какому-то, да, у которого, у поляков, значит, у них плохое положение. В общем, оттас. Как-то они сейчас договорятся, но я думаю, что Англия и Трамп заложили хорошую вот мину такую заложили под Европейским Союзом. И я думаю, что нам скоро ждать, когда следующие один, два, а может и больше государств начнут говорить «я больше с ними быть вместе не хочу». То есть, я предрекаю, что значит, если не пройдет каких-то очень решительных изменений в строении Евросоюза, уничтожение бюрократии, чего я не верю, что весь смысл был в том, что эту бюрократию создать, да? вот. то я думаю, что начнет разваливаться и разваливаться так, почти что до войны. Вот мои идеи по этому поводу. Ну, а если к этому добавить то обстоятельство, что Турция, похоже открывает ворота для беженцев из Сирии, коих несколько миллионов, которые пойдут в Европу. Можете себе представить несколько миллионов беженцев, и Европа, ну, в соответствии со своими, так сказать, убеждениями вынуждена будет принять этих несколько миллионов? Это Что же тогда произойдет? Ну, у меня здесь такой интересный взгляд на это дело. Я, мне вообще Эрдоган, мягко говоря, не очень нравится, да? Но вот в этой ситуации, в ситуации Сирия, беженцы и прочее, я как бы на их стороне, на его стороне. Потому что у него случилась следующая история. Значит, На сирийской границе, а, начал, что за сирийской границей его турец, начал что-то происходить. И в результате этого происходящего около трех миллионов человек, 3 миллиона человек, перешли границу Турции и оказались в Турции в лагерях, которые, так сказать, турки построили. То есть, турки их должны содержать, учить, лечить. А, я не знаю, так сказать, ну, ну вот, так сказать, ты отвечаешь за людей. Да? Значит, турки много раз пытались и обращаться к США там, и тому подобное, а, говоря о том, что, ребята, обеспечите, пожалуйста, зону 17-20 километров, в которую могли обратно хотя бы часть этих людей отправить, Потому что ну не можем мы их содержать. Либо тогда давайте деньги, это сказать. Евросоюз дает немножко денег на это, но в основном все это на турках лежит. А, Каким-то образом надо решать ту проблему, давайте очистим кусок вот и дали ту провинцию. Да, это приблизительно где-то 30%, там, может, чуть-чуть меньше, чуть больше, не помню. А, да, 30% территории значит, Сирии, вот давайте мы ее очистим. Давайте поставим там голубые каски, зеленые, черные, какие угодно по периметру. И мы обратно отпустим этих людей. Пусть они устраиваются, и кто-то должен заняться их устройством, потому что ну, невозможно, чтобы, так сказать, что называется, все было на нас. А, в этот момент Трамп... А, и посредине стоит Трамп, который как бы не дает туркам доступать и очищать то место, и не дает а, сирийцам и русским разбираться так сказать, с этой же территорией с этими же самыми турками. То есть Трамп забирает оттуда 937 солдат. По-моему, 937, насколько я помню. всех это делал у нас там было. Была тонкая цепочка солдат, которые стояли как, как голубые каски. Не наше это дело. Это дело ООН, а не Америка. И говорит, пожалуйста, господа, разбирайтесь. И вот началось, зная прекрасно, что собирается делать Эрдоган. Эрдоган приводит войска туда, Вычищает кусок, так сказать, этого самого провинции Идлип и начинает готовить а, с помощью своих военных обратно переселение, возвращение этих трех миллионов человек, значит, сирийских беженцев в Сирию. Что происходит? Россия начинает значит, обстреливать его колонны, его солдат. Значит, Сирия начинает обстреливать Идлип и м -м -м, сказать, жителей. Только за этот и были. Дома покалеченные, и бежало со своих мест, это 230 с лишним тысяч сирийцев, которые все еще продолжали жить в этом самом Идлибе. Значит, турки начали подтягивать туда танковые колонны, начали подтягивать артиллерию, поставили ПВО, там несколько установок патриот. Кстати, попросили у Трампа подать еще патриотов продать. Вот. А поставили туда российские вот эти комплексы, по С4 называются, которые недавно купили у русских. И сказали, ребята, так сказать, если вы будете мешать нам проводить эту операцию, то значит, мы просто начнем по вам стрелять. И вот, так сказать, все это произошло позавчера, российские самолеты расстреляли турецкую колонну и убили 32 человека, и 35 человек в больницах, некоторые из них очень тяжело ранние, может быть тоже умру. Значит, турки вообще взбеледились. Никто не хочет, что называется, воевать с Россией. Я не думаю, что Россия хочет воевать с Турцией. Но вот то, что называется прокси-война, она идет. То есть называя это сирийцами, турки стали вводить значительно больше войск на эту территорию. Но, значит, когда начали европейцы говорить о том, что, ой, давайте все остановимся, не будем друг друга стрелять, и давайте вот по формату встречи Россия-Украина, устроим встречу Россия-Турция, и мы, значит, четырехсторонние, и мы опять все, значит, ну, очень много у них получилось, да, когда Зеленский встречался с Путиным, просто потрясающе. В общем, Эрдоган на это сказал, ребята, если вы такие хорошие, и у вас есть возможности устраивать этих людей, окей, я не буду расчищать территорию Идлиба, но я открою свою границу в сторону Европы. И тогда вы получите, ну может, не все 3 миллиона, но, как минимум, часть этих людей у себя на границах. Поэтому решайте. Либо я буду расчищать Идлиб и туда заседать людей, либо они пойдут в вашу сторону. Больше я их терпеть у себя не буду. Поэтому вот как бы при всем моем не любви к Эрдогану, к его политике, к его националистическим взглядам, там, ан ан антиизраилизму, антисемитизму и т.д., все-таки я думаю, что в данном случае он совершенно прав. Давайте мы сделаем в этом месте небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна. Голос здравого смысла. Телефон в студии 847-400-5200. И Леон, если вы не возражаете, давайте попробуем принять звонки. Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. А, несмотря на всю мою нелюбовь, так сказать, к этому новоявленному султану Эрдогану, в данном случае я с вами совершенно согласна, я тоже на стороне Эрдогана. Но вот что я не понимаю. Я знаю, что есть мусульманские страны очень богатые. Страны залива, например, где GOP вообще несравнимы даже с нашей страной. То есть там вообще денег, ну, завались. На каждого новорожденного ребенка уже тысячи кладутся сразу, вот И Саудовская Аравия, насколько я знаю, тоже очень богатая страна. Почему он не обратился к ним, чтобы они помогли ему, Эрдогану, в устройстве вот этих вот э, сирийцев и, и направить их туда или просто, чтобы дали деньги на обустройство этих сирийцев на этой территории? Спасибо большое за ответ. А, ну, я вообще не очень знаю, кому бы они вот так помогали. Чисто стратегически, когда нужно, так сказать, там, показать или купить что-то за эти деньги. А зачем им эти 3 миллиона беженцев? А, они очень прагматично к этому подходят. Наши деньги будем тратить там, где нам выгодно. А там, где нам совершенно наплевать, там не будем тратить. И они не видят никакой выгоды в том, чтобы помогать этим 3 миллионам беженцев. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон. Скажите, пожалуйста, во-первых, почему э, Россия так против возвращения сирийских э, беженцев на свою территорию? А второй вопрос. Э, мы слушали Юрия Тамаха, и он сказал, что вы поддерживаете идею э, для консерваторов голосовать э, в, на праймерис э, по левому бюллетеню и выбрать самого неподходящего для левых кандидата. Вот какого кандидата вы могли бы посоветовать? Спасибо большое. Я начну со второго вопроса, я не понял, я ничего не, никогда ничего не поддерживал такого, вообще не высказывался по этому поводу, и то, что я поддерживаю, не поддерживаю. Был когда-то несколько дней тому назад один вопрос от кого-то на Фейсбуке по этому поводу, но я, я думаю, что я даже не ответил на это, а, поэтому не знаю. Так сказать, я, я не думаю, что такое количество... Ну, когда это Раш Лимбо такие вещи какие-то делает, я понимаю, там, 30 миллионов его слушает, там, если даже 1 миллион пойдет, то это большое. Да. Я не думаю, что мы можем что-то решить таким образом. А, я Немножко я против вот таких, как бы, игр. То есть, они смешные, они забавные, но, ну как бы, я, так сказать, немножко против. А теперь, значит, по принципу, не делай другому того, что ты не хотел бы, чтобы, что называется, делали тебе. Теперь, возвращаясь к вопросу номер один, почему Россия не хочет возвращения беженцев? Дело не в беженцах, а в том, что как только эти беженцы вернутся, они в конфликте с осадом, Они есть те самые, которые сопротивлялись осаду. И если они вернутся, то треть Сирии... А, приблизительно, да? Причем самая плодородная часть Сирии, через которую стратегические всякие шоссе проходят и тому подобное, окажется в руках у не Асада, а Асада, будет не вся страна, только ее две трети. А, значит, Путин уже показал себя очень как бы, хорошим другом для Асада для и показывает какой он вообще так сказать, хороший так сказать, партнер, друг, там, подельщик и тому подобное для таких режимов, как Асад. Как Потому что значит, у Асада было, если не ошибаюсь, 18%, под его контролем 18% территории Сирии, когда значит, русские туда пришли. И с помощью российских войск это расширено сейчас до 65% территории Сирии. То есть Путин помог Асаду, который убийц, травил газом своих людей. Ну, в общем, стрелял в толпу из крупнокалиберных пулеметов, танками их давил. Так ну, такой хороший нормальный, нормальный человек, да? такой хороший тиран. Ну, как Путин, абсолютно такой же, точно так же все и делал. Теперь, значит, если Путин сможет расширить и вернуть осаду всю свою территорию, то он этим покажет, значит, что он вообще, то сказать, там, плевал он на то, что там кончается нефть в России, все равно в России всегда хватит людей, патронов, там, желания и, и воли для того, чтобы помогать друзьям и бить врагов. То есть, ему, с точки зрения его на мы и дальнейших действий на мировом рынке очень нужно утвердиться как вот такой вот а, безжалостный но делающий свое дело а, руководитель страны поэтому а, дело не в этих трех миллионах если бы они а, просто вернулись обратно так сказать и все было бы под, осад, под осадом то путина бы все устроило дело в территории одной трети страны которую либо путин что называется помогает осаду вернуть либо он не смог этого сделать вот и все Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. А, добрый день. Спасибо за передачу. Леон, у меня вот такой вопрос. Не могли бы вы э, да, вкратце осветить условия выхода Англии из Евросоюза? Я где-то считал, что они должны взносы еще год вносить, но и проще. Будьте добра. Ой. Вы меня э, поймали на том, на чем я, наверное, э, не смогу ответить. А, я просто не знаю деталей. По-моему, просто... там я... речь шла о 15 миллиардах долларов, которые якобы Англия должна Евросоюзу. 15 миллиардов Ну, может быть, один тысяч... год они еще должны заплатить, э, то есть тот год, в который они выходят. Если, если это двадцатый год, то они должны заплатить. Если они подписали, если они все подписали, даже не помню, когда они подписали. По-моему, в декабре 19 -го. Поэтому, почему за 20 я должны платить? За 19-е должны, а за 20 нет уже. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да. Добрый день, Леон. А вам не кажется, что сейчас происходит самый отличный сценарий в Сирии? А, столкновение России с Турцией. Он покажет, во-первых, что российское оружие а, неэффективно. Все эти С-400... А во-вторых, он покажет полную несостоятельность Турции, как э, военной страны. Плюс все эти а. южные потоки накроются в, в, в Турцию. Просто замечательная ситуация. Ну, да, да так сказать, я, я с основным как бы вашим утверждением совершенно согласен. Более того, я несколько дней тому назад сделал передачу, поставил ее на Facebook и на YouTube, как раз связанную с тем, что с моей точки зрения Трамп совершенно гениально разыграл эту партию. Ведь что было еще полгода тому назад, скажем, в октябре 2019 года? Россия и Турция, Россия это причина, почему существует НАТО, и Турция это член НАТО и вторая по численности армия в НАТО, договариваются не только о совместных действиях и прочее, а еще вместо того, чтобы закупать оружие во Франции, там, либо в Соединенных Штатах Америки, Эрдоган поворачивается и закупает с 400 у России. То есть, что, что такое закупить? Не просто купил, побежал. Да, это обслуживание, это детали, это там связи, это то, это все, много чего. И. Кроме того, он пускает русских просто в логово, что называется, нашего нового оружия. То есть, мы должны сразу же уже начинать думать, передавать Турции, не передавать. А у нас есть договора по НАТО. То есть, очень нехорошая ситуация. Второй нехороший момент заключался в том, что из-за того, что там было всего каких там тысячу солдат стояли... Значит, вот как, как тонкая линия разделения, и плюс еще, по-моему, тысяча или две тысячи находилось на территории, э, в районе боев на территории Сирии, то автоматически все считали, что Америка принимает в этом участие. А раз Америка принимает в этом участие, то означает, что Америка виновата. У нас самый длитный карман. А раз мы виноваты, то значит, расселение вот этих там трех миллионов, 4, пяти, двух сейчас не имеет никакого значения. Восстановление значительной части Сирии Автоматически переходила в на карман Соединенных Штатов Америки. Значит, что сделал Трамп? Он убрал эти тысячи человек оттуда, еще передвинул немножко, так сказать, на несколько буквально десятков километров, еще две тысячи человек. Mm -hmm. Эти полностью очистил поле и сказал: ребята, у вас есть проблемы? Мы не собираемся за вас их решать. Мы не собираемся даже мешать вам их решать те проблемы. То есть Вы там где-то договариваетесь о своих взаимодействиях и Эрдоган пугает на то, что вообще он может уйти к России? Пожалуйста, вперед, решайте проблемы. Трамп прекрасно знал, что у них прямо противоположные интересы в этой Турции. Россия хочет полного господства осада там, то есть на самом деле это будет уже совершенно подчиненный режим российский Кремлю в Сирии, а Турция хочет чтобы на ее границе была буферная зона, и что там оттуда не бежали, а, постоянно не бежали люди, которые перепуганы бомбежками, и которыми Турция должна заниматься. Значит, Турция теоретически собирается строить стену, собиралась там и прочее, даже построила чего-то, но это люди, которые близки очень этнически к ним, и они, у них постоянные связи и прочее, они не могут так их просто бросить и все, и до свидания. Тем более, что они единоверцы, там ну, там много много чего а, набежало. Так вот, значит, мы оттуда ушли. Не мы отвечаем за эту разруху. не мы отвечаем за этот бардак. не мы должны все это восстанавливать. не мы должны давать деньги на обучение, на лечение, на строительство домов, на инфраструктуру, на черти что. Да, мы обязательно что-то дадим. Я вас уверяю, что-то мы такое дадим. Там, Людей, там, логистику какую-то или что-то еще. Но мы не будем за это отвечать. Это не у нас на счету будет происходить. Все, которого мы должны давать, давать, давать, давать, давать, давать. Да? Кроме да. этого наших ребят там не будут убивать то есть убрав оттуда какое-то считанное количество наших солдат заслужи и так сказать поехало помните если да что-то творилось да тур предал там курдов вообще так сказать бросил страну э, убийца маленький ну как обычно да так сказать да бум выясняется, что это был гениальный совершенно ход шахматиста, который гроссмейстер, который на 3-4-18 позиций просматривает вперед, что будет происходить. Да, я совершенно согласен с тем, что то, что сейчас происходит. Там, к сожалению, много смертей, но я думаю, что это все к лучшему. Они там решат свои собственные проблемы сами, без нас. Добрый день, пожалуйста, в Леон, добрый день. Э, Леон, вы в прошлой передаче нам сказали, что «Россия – это вонючка бездарная, которая ничего не способна производить, кроме дегрессины и смолы. Э, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему мы у них покупаем титановые узлы для Боинга, оладьевые детали для автопромышленности, ракетные двигатели РД-180? Кстати, мы признали, что за 30 лет, так, пару дней тому назад, что не сможем мы сделать лучше, чем они». А они уже делают rd 190 rd 200 Объясните мне, пожалуйста, почему э, мы летаем на их ракетах в космос, на этих вонючках. Я вам честно скажу, не Россия поскольку-постольку. Мне просто надоело слушать вот таких верблюдообразных, компетентных дебилов, как вы. А, ну, огромное спасибо за эпитет, потому что это, я бы сказал, повысило меня. В а, глазах зрителей Потому что до того Меня по-моему назвали козлом безрогим И кроме того еще а, Жидовской мордой а Сразу же хочу сказать Да, я некомпетентная жидовская морда И козел Вот Ну а давайте теперь серьезно отнесемся К тому, что вот этот человек Сказал, то есть он не для того Задавал вопросы, чтобы получить ответ А он задавал чтобы Оскорбить для того, чтобы я понял, какой я, и, Сережа, ты тоже, какие мы с тобой пустобрехи и, ну, не знаю, кто там еще, да? Не хочется выражаться, так сказать, совсем уже. Значит, <свят> попробую ответить на вопрос. А, да, действительно, титановая руда есть в России. Больше того, в России есть нефть, есть древесина, есть пенька, есть газ. И uh, на территории бывшего Советского Союза uh, проживало 300 миллионов человек, сейчас в России проживает, они говорят 142 миллиона, но по всем данным меньше 100 миллионов, и среди них, конечно, есть ну, там, тысяч 30, 50 100 людей, у которых есть голова на плечах, и они чего-то такое могут произвести и прочее. Кроме того, советская наука... Пусть под палкой, пусть как угодно, но теоретическая была прекрасная. Но на основании теории так сказать, потом можно так сказать, ну, для человека неудобноримо использовать, но для, скажем так сказать, промышленности и военных можно использовать то, что они делали. А я думаю, что я могу дать еще 28 примеров того, что покупается в России. Я просто хочу сказать следующее: вот есть такая страна, называется Израиль. Там живет не 100 миллионов человек, а там живет ну, там, 6 миллионов человек, из которых чуть-чуть меньше, может, сейчас уже 5 миллионов евреев. Да? Ну и 1 миллион арабов. Ну, считайте, 6 миллионов человек там живет. Или полтора миллиона арабов. Уже. 6 миллионов человек, неважно. И вот эти 6 миллионов человек производят а, каждый год нобелевских лауреатов на каждый год они производят от 20 до 40 открытий и изобретений, которые в общем, продвигают нашу жизнь, как, как в телефонах, в медицине, в слуховых аппаратах, в, в огромном количестве отраслей». Да? И ничего такого не, не, не приходит из 100-миллионной России, в которой в больших городах живет огромное количество университетов. Смотрите, одних сколько. Я думаю, что в университетах в России учатся больше людей, чем живет в Израиле. Поэтому невероятно странно, почему у этой страны, ну вот, у России, 75% их экспорта – это экспорт природных ископаемых. А у Израиля 100% экспорта – это экспорт того, что они придумали. То есть, производ, сказать, произ, и произвели без того, чтобы у них были природные ископаемые. Сейчас Израилу повезло. Нашли газ. Сейчас его будут тянуть через Кипр и Италию в Европу. И еще немножко вставят, так сказать, Российской Федерации, чтобы, чтобы им так хорошо жилось. Вот. А, а господин, который звонил, ну, ну, и считаете вы так, И считаете. — Да. — Только не бейте, не бейте жену и детей, хорошо, потому что дети вырастут, и такого вам устроят. — Ну, на самом деле, на протяжении десятилетий все государство, по сути дела, все 300 там, с лишним миллионов человек работали на военную промышленность. Это не секрет. И, и конечно, какие-то разработки, какие-то достижения, безусловно, есть. То есть, но ну, это не значит, что... Это называется, а вот в области балета... Да, мы, мы впереди. впереди планеты все. Примерно так. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ой, не дождался радиослушатель. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Леон, вы ничего не понимаете, это шутка. Дело в том, что э, Путин как-то заявил. Израиль должен быть благодарен нам. Мы им сделали подарок на миллиарды долларов. Мы отпустили всех евреев в Израиль. Теперь мы требуем компенсации за этот подарок. О, так что вы... э, Россия может производить еще евреев спасибо ясно Правильно, пусть попробует развить евреев я лично заплатил 500 рублей за отказ от советского гражданства это было в семьдесят третьем году и это было три с половиной моих зарплаты добрый день пожалуйста вы в эфире Алло, здравствуйте. здравствуйте. Э, Леон, вот э, я знаю что вы против консерологических теорий вот Варвара и Мария э, сказали о том, что почему... Спросили у вас о том, что почему э, Саудовская Аравия и другие Эмираты там не понимают этих беженцев, Хотя они ну, вполне могли бы это сделать. Не кажется ли вам, что вот э, это уже не первый год, что они вот эти арабские страны и в том числе Иран, хотя они ненавидят друг друга, в том числе, но тем не менее они Единственное в том, что нужно переселить множество своих граждан в Европу и в Америку. Если бы не Трамп, то у нас бы было бы то же самое. Потому что я помню, что Хилла Клинтон обещала принять только за один год 550 тысяч беженцев. И я боюсь, что вот это настоящий какой-то заговор против Европы и Соединенных Штатов. Не кажется ли вам, что такое может быть? Ну, смотрите, значит, каждое движение такое мощное, так сказать, да, оно занимается тем, что оно говорит своим последовательным мы с вами захватим мир, да? Некоторые там захваты предполагаются мирные, некоторые военные, некоторые изнутри, некоторые что-то еще, но все, по большому все то, что крестьяне не говорили того же самого, правильно, да? Так сказать, и посылали людей там воевать там, в Константинополь там, и тому подобное, там отнимать чего-то у, у мусульман. То же самое говорили мусульмане. Следует, своему своему сказать, мессии, которого они там Мухаммед, да, называли. Потом они передрались, кто его наследник, и разделились на две части. Но каждый из них говорит, что вот мы теперь вот наша часть захватит мир. То есть идея захвата мира не нова, она присутствует все время. И у социалистов, и у коммунистов такая идея была, у фашистов такая идея была. Одни строят это на национальности, другие строят на религии, третьи там на чем-то еще там на на, на династии, там, так сказать, не знаю, а, поэтому это, это не конспиология, это правда, так сказать, мусульмане, какие-то мусульмане говорят, что мы захватим там мир, а я скажу так, большинство мусульман, которых я знаю, ну, от них это так далеко, вот эта идея, как приблизительно от меня, и ну, что делать, если мусульманские страны сами Опять, они не виноваты в этом, но их религия, с моей точки зрения, я не очень большой знаток, да, но их религия их держит в узде необучения, не в узде а, какого-то вот такого вот покорности а, и практически невозможности выбраться из состояния бедности, в которой они находятся. а В то время как другие религии, другие там, верования и тому подобное помогали, там еврейское, тоже христианское, кстати, да, конфуцианство, там, сказать, да, они помогали народам выбраться из, из вот такого стадного плохого состояния. А мусульманцы, так сказать, ну, магометизм, называется как год, ислам, он не помогает. Там есть свои завитки, я не хочу сейчас в это бросаться. Дело в том, что это единственная свод законов, единственная как бы, религия, которую основал воин, а не философ. И воин, когда его основывал, ему надо было, что мы подчинялись, чтобы шли не раздумывая, чтобы так сказать, делали все, что он говорит, таким образом осуществлять захваты. Остальные они пытались, так сказать, на 10 заповедях, там на чем-то еще строить свою религию. Хотя, как бы, первая часть ислама это те же самые вот 10 заповедей и прочее, но потом вот магметизм и привел, ни в коем случае, так сказать, они в это верят, им это нравится, это их делает, просто моя точка зрения. не хочу, что называется, никого обидеть, тем более, что я небольшой знаток этого дела. Да? Я не доктор философии в восточных, так сказать, религиях или языках. Ну вот что-то такое есть в, в этом подходе религиозном, в этой религии, по крайней мере того, как она сейчас применяется в Иране, там в других странах, что не позволяет мусульманским странам выйти из состояния, скажем, самых бедных и самых сложных к жизни стран. Но они для этого не понимают. Им кажется, что, ну как же сказать, они вот все делают, как Аллах сказал, а у них не получается, значит какой-то дьявол, там маленький, большой, там Америка, Израиль, там евреи, крестьяне, не знаю кто, свои какие-то люди, они им не дают, они им мешают, это как социалисты, да, я ведь такой хороший, я такой умный. Почему же я, так сказать, я закончил университет по, по женским движениям, которые освобождали в 19 веке женщины, а мне за это никто не хочет платить денег, а кто-то рядом закончил там какой-нибудь там на и получает много денег, я его ненавижу за это, потому что он сволочь, это явно совершенно, он не дает мне зарабатывать, или там кто-то еще. Абсолютно все то же самое у них. И поэтому э, вот и создается вот это вот кошмарное поле того, что у них эта масса, которая завидует другим. При этом они кричат «наш образ жизни самый лучший», но при этом они невероятно завидуют всем остальным. И их это, от этого разрывает. И смотрите, у них невероятная рождаемость. А тот, кто производит больше рождаемость, тот в финале и выигрывает. Вы не думаете, что Европа-Америка выиграет в финале? У нас для того, чтобы существовать, продолжать держать население на одном и том же уровне, надо, чтобы каждая пара рождала 2,2 ребенка, 2,2 ребенка. Мы давно ушли в 1,7, Европа отдавно ушла в 1,5-1,6. То есть, ну, есть какие-то страны, в которых это больше, но в основном, да, это означает, что уменьшается, уменьшается и уменьшается так называемое белое. Называйте его, так сказать. Да, кстати, у, у черных то же самое, как только они входят в американскую, так сказать, в этот образ жизни, они тут же бум, все хорошо, все прекрасно, учиться надо, там зачем много детей. Так сказать, Есть способы, как, так сказать, продолжать, что называется, иметь секс или иметь детей. Все очень легко, все очень хорошо. А некоторые вообще решают, что жить, не, детей не нужно, зачем они только обузыют. И все, мы проигрываем. Мы проигрываем, потому что мы мягкие, мы проигрываем, потому что у нас нет цели захвата. А у них есть цель отобрать у нас то, что у нас есть. И они это отберут. Но, так сказать, отберут ли они за время моей жизни? Я не уверен, надеюсь, что нет. Но они либо взорвут нахрен все, либо они тихо проникнут, тихо, они тихо будут голосовать, отбирая теперь уже у белых себе. И превратят всех мусульман. Ничего другого я не вижу в будущем. Ну, к сожалению, на этой пессимистичной нотке нам приходится заканчивать. Знал, Спасибо. За комет, Спасибо, за это... Леон. До следующей встречи. Надеюсь, что в следующий раз а наши нотки будут более оптимистичными. Сережа предупреждай, что это конец. До следующей встречи.